Приветствую! С вами опять я, Сергей Бердачук. Мы продолжаем курс по поисковой оптимизации. Продолжая стратегию поиска, мы следующим этапом должны определить конкуренцию. Сколько у нас реальных конкурентов? Есть ли они вообще? И насколько будет тяжело продвигаться? Для этого, именно обращаю внимание, это не та конкуренция, которую показывал Google AdWords, а конкуренция в поиске, в поисковой выдаче для этого мы в поисковой строке набираем опять же нашу ключевую фразу и вверху будет прямо над выдачей написано примерно получено результатов например, если вы набрали фразу купить планшет Nexus 7 SPB у вас будет написано в Яндексе примерно 388 тысяч запросов Найдено примерно на 388 тысяч результатов. В гугле аналогично 140 тысяч. Если просто набираем «Купить планшет Санкт-Петербург», то запрос более широкий получается, не, не настолько сильно уточненный, хоть он и многословный, но получается, что найдено 3 миллиона. То есть получается у нас конкуренция в данном варианте, видите, в данном варианте 3 миллиона и 3,2 миллиона. Конкуренция выше, чем вот в этом варианте более узком соответственно по аналогии с предыдущим занятием мы определяем низкая конкуренция это до 200 тысяч запросов для категории товаров для инфопродуктов рекламы 400 тысяч средняя конкуренция от 200 до 800 тысяч и высокая конкуренция более 800 тысяч в ту таблицу, которую мы заполняли, мы добавляем колонку. Вот у нас на предыдущем этапе мы заполняли вот эти вот две колонки частотности Google и Яндекса. Там, например, средняя частотность и так далее. Сейчас наша задача в соответствии с вот этими цифрами, которые мы здесь получили, прописать кон конкуренцию. Например, у нас для фразы «Купить планшет Nexus» это у нас средняя конкуренция в яндексе и в гугле низкая конкуренция здесь низкая конкуренция здесь средняя конкуренция для вот этой купить планшет spb у нас высокая конкуренция. таким образом у вас должна таблица расшириться еще на две колонки в которых будет дополнительная информация именно по конкуренции на следующем уроке мы поговорим как это все уже использовать для формирования стратегии продвижения. Понравился урок? Внизу страницы есть кнопки соцсети. нажимаем на них, вам перезагрузится страница, вы сможете скачать этот урок себе на компьютер. С вами был Сергей Бердачук, сайт проекта большепродаж.ру. До свидания!